Когда жизнь султана Сулеймана Великолепного подходила к закату, он позвал командира своей армии и приказал ему выполнить три его посмертных желания. Первое. Правитель завещал, чтобы его гроб несли самые лучшие лекари Османской империи того времени. Второе. Его желание состояло в том, чтобы, когда будут нести его табут, по всему пути разбрасывали золотые монеты и драгоценные камни. Третье. А также султан хотел, чтобы его руки торчали из табута и были всем видны. Главнокомандующий армией был обескуражен услышанным. Он спросил у султана о причине таких пожеланий. На что он ответил. «Пусть лучшие лекари несут мой табут. И пусть все узрят, что даже самые лучшие лекари бессильны перед лицом смерти. Разбросайте заработанное мной золото. Пусть все видят, что богатство преобразует.